в общем, друзья, сегодня будем снимать особняк Браггаузе. Это рядом с метро Васильевской. Начинается его история аж еще 300 лет назад он был построен. Посмотрим, что осталось внутри, походу расскажу какую-нибудь историю про него. Надеюсь, я смогу в него попасть. Потому что, считай, находится в центре. Столица, хотел сказать Липецка, но уже давно не Липецка, а Санкт-Петербурга. Так что наливаем печеньки, готовим чай. Приятного просмотра! Особняк Брак Гаузен, стиль Людвига XVI, эклектика, 1710 год, архитектор Лебон Жан Батист. Господи, только за это мне стоит поставить лайк, потому что я эти слова выговорил. Двухэтажный дом номер 3 был возведен в 1710 году по образцовому проекту домов для элитных. В первой половине 17 века он принадлежал Золотову, сыну известного учителя Петра I. Владелец участка занимал высокий пост при Адмиралтействе, был автором нескольких руководств по морскому делу. В 1925 году особняк стал сначала конторой пароходства, а затем жилым домом. В здании сохранилось несколько ценных интерьеров, оформленных в стиле Людвига XVI. Хотя их нынешнее состояние внушает тревогу, оно имеет статус выявленного объекта культурного наследия. В 1950-х годах в здании был банк, потом 16-е отделение милиции. В начале 2000-х постройка была расселена, однако ее приспособление под новое использование так и не началось. Несколько лет назад предпринимались попытки реставрации фасада ценного здания, однако его только обнесли защитной сеткой и монтажными лесами. В ближайшее время пустующее здание будет выставлено на торги. Один из вариантов реставрации здания – подмене отель или жилой дом высокого класса. Я уверен, что здесь, скорее всего, вот Хочешь посетить интересные и красивые места, но нет времени? Тогда подпишись на уютный и добрый канал простого парня Сурала. И путешествуй вместе с Red Voyager. Ссылка на канал в описании. Я ненавижу сидеть на месте. Поэтому постоянно отправляюсь на поиски приключений. Моя цель – посетить и увидеть своими глазами как можно больше красивых, интересных, необычных мест и показать их вам. Я простой парень с Урала. мне хочется делать что-то крутое и интересное. Присоединяйся, подпишись на мой канал и я обещаю, ты не пожалеешь. Дверью не стучать Или стучать Привет, друзья! Моя первая съемочка в Санкт-Петербурге. Я удивлен, здесь столько крутых мест, только столько особняков старых. От камин. Даже изразцы остались. И вот это один вот этот вот особняк с очень достаточно интересной историей. Ну, как видим, здесь в основном уличные художники были. Надеюсь, я здесь один. Это типа чё? Как мило мы обвели кто-то умер. Я надеюсь, здесь никто не понял. Хм. По-моему, подвал. Теперь я всегда буду снимать один. Буду без Димки. Будет еще жуще, жучче, жуче. Это что, замок раньше был такой что ли? Типа ставни. Дверь тяжелая. О! Ничего себе. это азбука Морза. Интересно, это, по-моему, азбука Морза. Может. Кто-то прочитает, кто знает азбуку, сначала думал шрифт Брайли. Зачем нарисовано кисточкой? Интересно. интересно что здесь за помещение было зачем такие тяжелые засовы По потолком еще лампочки поведены смотреть под ноги, а то здесь очень много мест, куда провалиться. Такие потолки непривычные, высокие. Так, этот туалет, что ли? Да. Такие неприличные. Непривычные, неприличные потолки. Непривычные высокие потолки. У нас в Липецкой области таких не было. Шутковато. Это что за свет? Малированная краска, блин, так отражалась, я думал, свет какой-то. Я надеюсь, здесь никого не найду. Пожалуйста, блин, отсюда свалить будет по-быстрому нереально. Ч ⁇ черная. Страшновато, страшновато здесь одному.